Погнали, друзья! И сегодня мы приступаем к обзору такой э, недавно высшей игры, как Grimshade, друзья! Данная игрушечка вышла 26 марта 2019 года, но тем не менее она привлекла мое внимание, и я на нее хочу с нетерпением сделать обзор... Ну да, просто мне хочется, я люблю, значит, такие игрушечки в жанре RPG а Данная игра у нас не только жанром RPG обладает, но она также обладает жанром стратегии RPG, тактической стратегии RPG Ну и еще куча всяких жанров, которые, думаю, подойдут множеству игрокам Так, ну что ж, давайте с вами посмотрим на стартовый экран Вот так он у нас выглядит, вот в таких все фиолетовых тонах, я так понимаю Это основная фишка данной игры ну что еще вкратце хочется сказать про нее, что это у нас история компании героев, волей судеб, втянутых в круговорот событий, развернувшихся в мире Рифа. Высокие городские стены уже не защищают жителей от нападения жутких монстров, обитающих в, окрестност... в окрестных лесах. Грозная армия соседнего королевства внезапно высадилась на окраинах города, сея панику и разрушение. Надежды на спасение не осталось, силы защитников на исходе, а король и его верные чемпионы исчезли. То есть, я так понимаю, нам предстоит навести здесь порядок и восстановить правосудие, так сказать. Да, давайте посмотрим на настройки нашей игры. Ну, если честно, то я настройки выставил на максимум, а точнее выставил не я, а по умолчанию выставила система, то есть как при установке данной игры качество стоит на отличном. Ну, можно фантастическое, ну да ладно, пускай стоит на отличном, я думаю, мой средний статистический компьютер с этим достаточно неплохо справится. Ну, я надеюсь, опять-таки, не справится, будем, значит, переделывать. Так, ну что ж, э, так, немножко я поиграл со звуком, убавил громкость, было слишком громко, так, ну и в принципе тут довольно-таки понятно все. Самое интересное, что здесь есть русский уже интерфейс, русский язык уже готов, настроен. Самое интересное, что здесь всего два языка, русский и английский, как будто бы эту игру делали а, русские наши ребята. Но я где-то слышал, что вроде как так оно и есть, что как будто эту игру сделали наши ребята от нашей, так сказать, а... От нашей фи игростроительной фирмы, так сказать. Да, ну ладно, не будем вдаваться в подробности. А основное направление наше на сегодня это сделать обзор, сделать первый взгляд, показать ребятки вам данную игру, чтобы вы понимали, с чем умеете дело. И так сказать, не обжигались, не ошибались на некачественном контенте. Так, ну что ж, давайте начнем новую игру. Я тут уже немножко поиграл, ну, как немножко, ровно полторы минуты. А, так, давайте посмотрим профили. М -м -м -м, зайдя в профиль, мы выберем, а, да, естественно, наш профиль. Другого быть не может. Так, а, ну, и это все остальное, это все бутафория. Так, ну что ж, давайте, ребят, начнем. Хватит уже мне тут лясточить, пора уже показывать. Инициатива определяет очередность действий. Если ходы некоторых персонажей занимают один момент времени, чем меньше, Числовое значение инициативе, тем э, раньше персонаж сможет... Ну, это понятно, в принципе, в таких стратежечках э, подобная механика используется много где. Так, ну что ж, мы вот попадаем в комнату какому-то сумасшедшему э, человечку, человечку э, под названием Горск Першоу. Ну что же, осталось совсем немного, говорит он. Еще какая-нибудь пара недель, и дело будет сделано. Какой-то вообще прям... Какой-то грозный, грязный доктор... Э, доктор смерть так ну что ж давайте дальше а, исправлю я исправлю ошибку я доведу дело до конца и достигну света нужно лишь немного терпения а это кто там такой стоит в мучениях это его туда в машину этого бедного мужичка запихнули страдает надо его срочно освободить посмотрим дружочек чем ты сможешь мне в этом помочь что же смотрите на него а. вот старый скряга а. опыты он смотрите здесь проводит над несчастными людьми там, хороший экземпляр, таких бы как ты еще дюжину тогда, ничто не смогло бы меня остановить Ну я говорю, злодей какой-то отъявленный Впрочем, нельзя предотвратить неизбежное О, свет, я знаю, ты слышишь мои слова, скоро я найду тебя Так, и смотрите, вот что творит, а, с бедным человечком, что сделала? Он вообще там, бедный, изнемогает весь от страданий Проклятие, чем они там занимаются? Тьма их забери, перепад напряжения может все испортить Как всегда, что-то пошло не по плану, я так понимаю Одиннадцатый. Немедленно зайди ко мне. Так, посмотрим, какого, каково будет развитие событий дальше. При наведении курсора на описание квеста в меню журнала и карты вы увидите ближайшую точку на карте, цели этого квеста, ваш что-то там и так далее. На повторе, ребятки, посмотрите на, на стоп-паузе. Так, ну что ж, смотрим дальше. «Дозорит свет, путь алхимиков, что дарует нам благо». Какая-то горская, Людей непонятных собрались вот вокруг вот этого э, непонятно чего. Не знаю, что это такое. Давайте посмотрим дальше. А, светлая мать. Светлая мать нам обещает В темный для королевства час, в минуту сомнений и горести, доявится да путеводная звезда. Светлые сестры, мы так долго ждали этого. Чего это тут вы ждали? О, они зажгли какой-то фонарик. Это священный сосуд какой-то. Что это за сосуд? Что-то должно произойти? Для людей королевства Бран мы олицетворение света. Этерна Винтерстоун. Какое имя у нее? Величавое. Так, свет, годами собиравшийся в путеводной звезде, позволит нам излечить раненых, поднять на ноги больных. Мы исполним свой долг. Так, наша жизнь, смирение, наслужение, шал. Шала, восхваляя свет. Так, На, наверное, уже пора заканчивать, да? Шала, шала, шала ла Так, спели песенку, я так понимаю, да? Свет выключен и неспроста. Сюда кто-то проник. Да, и у них тоже электричество, я смотрю, отключили. Вам электрика не хватает нормального, ребятки? Так, чужак, я знаю, ты рядом. Ты оказался в священном месте. Тебе здесь не место. Поди прочь. Тьма не помеха светлым матерям. Полагаю, ты об этом знаешь, о, это небольшое представление не для нас, а для стражи. Неизвестный, а где этот неизвестный? Там в темноте, где-то спрятался, даже я его не вижу. Давайте дальше. Простите, что прерываю обряд матушки, но, пожалуй, этим даром алхимиков воспользуюсь я. Кто это такой? Ничего личного, просто этот кристалл нужен мне, чем вашей шайки шарлатанок. Вот так вот. Обычному человеку не подвластна сила света. Ты умрешь, воспользовавшись кристаллом. Да-да, я знаю эти песни. Сохраняйте спокойствие, сестры Уверена, что все наладится Так, короче, э, ладно Болтать с вами, конечно, приятно Но мне пора, прощайте, дорогушей. Короче, какой-то неизвестный забрал У них вот этот кристалл светящийся И, вау, пришла охрана Солдат Бранна Чужак, где он? Тебе не кажется, что ты немного опоздал, сын мой? А они забрали путеводную звезду, иди сообщи Горску, мне нужно поговорить с ним об этом. И проинформируй капитана стражи, кристалл должен быть найден и возвращен. Так, я так понимаю, скоммуниздили здесь у них что-то, и надо это что-то вернуть. Берегите стариков и детей, прячьте их за широкие спины защитников, обеспечивающих им прикрытие. Ну да, ясненько, мне прям не терпится увидеть, как здесь боевочки-то происходят. Ну давайте же уже, давайте к делу, ребятки. А, бэ, бэп, бэп, что творится на улицах Чарли? Это бармен, да, я так понимаю? Чарли Что за еноты такие? Или кто это? Барсуки Бар Барсукоподобные создания Первый театр, где же вас таких набрали-то? А, в городе беспорядки Толком не понять, что творится Но кругом солдаты, и я слышал выстрелы Так-так Тьма тебя разди разбери, Чарли, старый олух Только попробуй еще раз сунуться под пули надо отметить, мистер Глассингтон, что в свежих газетах ничего не, чего про беспорядки не пишет. Вот посмотрите на пред е, пред передовице чего. Ах, новость. О, те заменитстве его величества. Какие слова тут интересные. Я прям, прям язык заплеча, заплетается, друзья. Добрый вечер, Дориан. А, ну, разумеется, в газетах ничего нет. Ты с этим выпуском тут с утра сидишь. А беспорядки только, только начались. И у них тоже свет погас. Ох, чую, это, это не к добру. Варвару. Варвару. У нас где-то были свечи. Не до... Надолго ли выключили свет? Я боюсь темноты. Что это за звери такие, а? О чем вы, господин Чарли? Какие свечи? А вдруг на, на город напали? Вдруг нас заметят? И медведь тоже здесь, да? Эй, включите свет обратно. Мы вообще-то играли в карты. Мистер Чарли, запустите уже запасной эфирный генератор в подвале. Ну что вы медлите? Так, так, Филипп, дай-ка я. Так. Раз, запасной генератор заработал. Филипп, вот вечно ты со своими картами. Тебя убивать будут, а ты последнюю ставочку попросишь сделать. Интересно, что нам теперь, что там теперь творится? Лучше на улицу не выходить, не хватало еще попасть под горячую руку кому-нибудь. Прошу вас, друзья, сохраняйте спокойствие. Мы никого на улицу не гоним. Сегодня вы все наши гости. Оставайтесь, пока не, не станет безопасно. Ну, сколько болтают, а? Варвару! Согрей-ка нам тайну. Так, согрей-ка нам тайну. Тайану. А бедняги Джуди, полесни Гуару. А то ее старое сердце таких волнений не выдержит. Только обухлее думают, ребятки. Ну, молодцы, чё. Свет вроде вернули, а там, глядишь, на улицах успокоится. Так-так. Какие-то развязочки прям интересные Чтобы узнать максимальное количество информации Обо его персонаже, его навыках Щелкните правой кнопкой мыши, бла-бла-бла Прочитайте, друзья, сами на повторе или на паузе Мертв, эх, жаль, я надеялся на успех э, Времени становится все меньше Вот он несчастный, это чувачок Он его все-таки загнобил вообще В хлам, я смотрю Так, смотрим дальше Какие-то пришли к нему упыри И, наверное, сейчас будут с ним болтать Одиннадцатый, избавься от этого И от тех в углу тоже И приберите здесь все, во имя своего светлого, во имя всего светлого, найдите же мне подходящий вариант. А, для этого есть целое королевство. Какие-то зомбари, упыри тут подошли и что-то тут мутят они, короче. Вы можете пропускать фразы в диалоге нажатием на пробел, нажатием на правую кнопку мыши и на кнопку далее в диалоговом интерфейсе. Так, ясненько. Лес теней, друзья, у нас. Так, все и началось. Шестерни судьбы заскрежетали, поднимая занавес... Я не буду пропускать. Над шаткой, прогнившей сценой, имя которой Бран. королевство, расположившееся рядом с темным источником, не могло ожидать иное будущее. Каз когда казалось, что хуже быть уже не может... Ух ты. Когда кровожадные чудовища тьмы а, обступили стены огромного города, а желтая, а жел желая поглотить его жители армия соседнего государства начала вторжение. Какие-то инопланетяне прилетели, смотрю. На мутантов-то они не похожи, как... В такие темные времена всегда находятся жгучие сердца. Жаждущие истины. А в ее поисках герой начинает раз... разматывать клубок событий. Все больше и больше запутываясь в нитях судьбы, словно неугомонный котенок. В полном беспорядке отыскать истину практически невозможно. Такой удар супер силу использовал. А неопытный герой становятся изгоями. Так... Они бегут, они страдают и пытаются выяснить, кто же виноват в их беде, в несправедливости. Бедные, бедные, да. Что же им делать со, своим, со своими устремлениями? Хаос всегда многогранен и зависит от множества обстоятельств. Эпичные сцены, друзья, эпичные. Запланированных и точных, как само время. Но герои настойчиво ищут злодея. Блин, может, хватит, а они ищут козла отпущения. Ну, может, уже начнем, а им жизненно необходима причина погеройствовать. Ну, давайте уже к делу. Когда будет битва-то какая-нибудь? Что-то как-то все долго. Так что сегодня, ну, они выбрали меня и... Ну, этого чувака, который, да, у нас там эксперименты, опыты ставил, я так понимаю. И, ну, наконец-то. Чуть не убился, если бы не перчатка, я бы костыле не собрал, у него какая-то перчатка есть, которая не позволила ему помереть, так, дальше, наконец-то она заработала, интересно, почему именно сейчас, да ты избранный, наверное, чувачок, уф, как болит-то, я кажется, в лесу теней, здесь опасно, надо убираться поскорее. Наконец-то нам дали поиграть Мы сейчас побегаем этим чувачком Посмотрим, что он может Это что это вокруг него? Это что это? Я, я ведь не это не, Вы же не подумали тоже, что я Что когда мы наводим наш чувачок здесь Как следует облажался Нет, это у нас просто какая-то подсветочка Первоначальная мне не было другим Так, ну что ж, давайте посмотрим, что нам тут предлагают Для того, чтобы перемещаться по локации Нажмите левую клавишу мыши Удерживая клавишу нажатой, чтобы продолжить движение Х. Это что у нас? Закрыть, да, наверное? Раз а, ну да, просто скрикнуть сюда, икс-то тут ни при чем. Так, закрываем и поехали. Так, РС, и что это? Такая маленькая область, где мы можем перемещаться? Да нет, вроде подальше можем. Почва здесь мягкая и покрыта болотным мхом, возможно, это, это спасло тебе жизнь при падении. Да-да-да. То есть, а, это понял, это на активные, пред, активные какие-то предметы мы можем навести, и у нас они будут подсвечиваться. Все ясно. Так, ну что ж, тут мы а, в ограниченном пространстве, это не очень. На, похоже на РПГ-шечку. Обычно в РПГ-шечках мне нравится ходить во все стороны, а здесь я этого сделать не могу, хоть на стену лезть. Так, ну ладно, давайте пойдем, все-таки куда нас ведет наша судьба. Так, давайте идем. И тут кто это? Как-то можно посмотреть? в атаку, в атаку и пошла битва. Наконец-то, друзья, первый баттл на сегодня, да, в этой игре. Первый батл у нас в Grimshade, друзья, посмотрим, какая здесь боевочка, какая система, какая механика. Так, это ваш первый бой, уверены, уверены, он не покажется сложным, даже если вы раньше не играли в тактические игры. Нет, я играл в тактические игры, поэтому я, наверное, сразу сейчас это все дело пропущу, но все-таки, друзья мои, кто меня смотрит, я специально для вас прочитаю, хотя думаю, что вы будете со мной согласны, что все играли и все поймут. Ну ладно, а, дальше, значит, смотрим, но есть несколько важных моментов, которые вам следует узнать прямо сейчас. Дальше. Сражаться предстоит при помощи боевых навыков. Перечень доступных навыков находится в правом нижнем углу. Вот это, я так понимаю, да, вот это раз, вот это два. Горячие клавиши какие-то у нас, наверное, тоже за этим, за всем есть. Только я не понимаю, 8 и 3, это такие горячие клавиши? Или это клетки, в которых расположены наши игроки? 10 из 10, а у меня 60 из 60. Да, я на него могу дунуть, он уже развалится. Так, ну давайте смотрим дальше ля ля ля ля так, в нижнем углу выше портрета персонажа, соверш... Соверш... совершающего ход Каждый персонаж обладает своим уникальным набором навыков Каждый из навыков работает по своим правилам, в которых мы расскажем... о которых мы расскажем позже Так, а ниже что у нас? Это у нас поля, я так понимаю, ваше боевое поле разделено на две части Левая сторона полностью под вашим контролем Там будут находиться ваши персонажи, правая же принадлежит противникам, вражеские персонажи они же ходят на вашу сторону, а вы не ходите на, на их сторону. Но это совершенно не мешает вам сражаться. Так, ну все понятно, в принципе. Так, давайте дальше. Закрываем. И иногда ракурс камер не позволяет вам увидеть все происходящее на боевой сцене. Выбрать противника для атаки и, или клетку для перемещения, зажав правую, зажав правую кнопку мыши, вы можете повернуть камеру так, как вам удобнее. Так, ну что ж, правой кнопкой вот так мы поворачиваем, да, небольшой на самом деле, у нас тут а, а, ракурс, выбор ракурса. Вот так вот, влево-вправо, вверх и вниз. Да, да, еще, кстати, можем отдалить на ролик, ну, я думаю, это всем будет понятно. Так, ну что же, закрываем, смотрим дальше. Чтобы использовать навык ближнего боя, нажмите левой кнопкой мыши на иконке в списке навыков Алистера. Так, какой, вот это? Так, нажали. Ну и все просто, ребят. Нажимаем, наводим и... Давайте дочитаем. В списке навыков на как указано на изображении с лева, или вы можете использовать цифры 1, 2, 3. Вот это мне уже нравится. То есть, да, все-таки у нас на однерочку это у нас один навык, на двоечку другой, а на троечку пока что ничего. Так, смотрим, смотрим, смотрим и прочее на клавиатуре. После этого зажмите, нажмите левую клавишу мыши на противнике. Раз. И вот так вот мы дамажим с одного удара. Просто сваншотили, ребятки, его сваншотили. Так, ну я в принципе так и думал, я дунул и его здесь не будет, что ж, так оно и произошло, давайте же дочитаем, атака в ближнем бою завершает ход текущего персонажа и передает ход следующему персонажу в нижней части экрана на особой шкале, можно увидеть порядок ходов персонажей, так дальше смотрим. А, вот это навыки ближнего боя, отмечены такой пиктограммой, то есть, да, типа меча какого-то, я так понимаю, а это типа дальний бой, а оружие, да, тоже все понятно. А это у нас, скорее всего, 10-15, это какие-то необходимые ресурсы для того, чтобы а, можно было данный навык произвести, да, использовать. Нажмите кнопки, так отмечены такой пиктограммы, их можно использовать только из-за а, первого ряда, только на противников и в первом ряду, находящемся а, с вами. Ясненько, так... Ну что ж, а у нас победа, и мы получаем э, -ки кишки, и мы получаем... Кто ж мог подумать, то что будет иначе-то. Э, раньше они были у кого-то внутри, а теперь они у вас в карманах. Правда здорово, вообще великолепно, чувак. Давно хотел потаскать кишки, потрогать, какие они на ощупь. Мне же это вот так не хватало. Так, кристалл темного эфира, зефира, эфира, ладненько. Так, кристалл наполнен темным зефиром. Или эфиром? Эфиром, все правильно, друзья Так, ну что ж, победа, друзья, давайте победа И, я так понимаю, идем дальше а, Что у нас тут а, пишут? А, это то, что мы получили И у нас здесь открывается журнал Который, мы... ух, кто это там смотрит? Я что-то сейчас вообще чуть не наложил кирпичиков Как только увидел это физиономию в дупле Смотрите, даже что там за дикий попугай сидит Который у нас такими глазками смотрит Еще один, друзья А, кстати, можно посмотреть Ну-ка, давайте заглянем в это, в это дупло в дупле что-то есть или э, кто-то люб, люб, кто любопытство твой злейший враг в темном лесу. Ну что ж, идем дальше. Что ж, мы ж герои, нам что там в темный лес то? Ох, а тут уже интересная развязочка. Что это за место? Столько трупов! Как такое может быть? Говорит наш персонаж. Итак, в нашей игре довольно много диалогов, я уже это понял, да, очевидные вещи, говорите, друзья. Вы можете их, конечно, не читать, но тогда вам будет сложновато разобраться в происходящем, а нам будет обидно, ведь мы их довольно долго писали, да-да-да, ну, ладненько, я не из таких, я читаю, как видите, ваши комментарии, все комментарии ваши тексты, так что мне респект, друзья, поставьте, пожалуйста, так как я это все дело читаю, ну, ладненько, мы продолжаем дальше. А, для того, чтобы перейти к следующей фразе, нажмите левой кнопкой мыши и, надпись, и на надписи «Далее». Это я уже понял, друзья. Ну, ладненько, мы все равно читаем дальше. Нас же попросили, уважаемые разработчики. Кроме того, вы можете нажать правой кнопкой мыши где угодно или нажать пробел. Дальше, при помощи этой пиктограммы В верхней части экрана вы можете Посмотреть историю диалога, включая текущую а, Так а При помощи этой кнопки вы можете пропустить Весь диалог Скип, скип, скип, скип, скип Я не буду нажимать, я буду нажимать под... Как надо, так, нажимаем, далее Не Парень, парень, ты живой Ты кто, слышишь меня? Это вообще-то, он не парень Ну, написано, что парень В желтых карго, а мне кажется, не совсем парень Помогите, говорит он так, так, и что? Ух ты, катсцена. Что случилось тут такое? Не знаю, сэр, в голове только шум. А что ты, почему ты голый-то? Ладно, все вопросы потом. Мы в лесу теней, и тут повсюду эти твари будем, будь, будь они неладны. Надо идти немедленно, ты понимаешь? Идти-то можешь? Да, сэр, я, я постараюсь. Какой-то он модный типок, я так понимаю. Начало уже, пол... Начало уже неплохое, давай за мной. Эта болотная жижа, чем, чем бы она ни была, течет из города. Значит, поднявшись вверх по течению, мы подойдем, попадем к стенам. Как зовут-то тебя, парень? Говорит наш Алистер ему. А, собственно, надо узнать. Кибасер, кажется. То есть он даже не помнит, как его точно зовут. Он просто парень в желтых карго. Я Алистер. Алистер Гаруда. К твоим услугам. Давай-ка. И... Постойка, а что это такое? кристал какой-то или вроде того Да, я вижу, что там появилось Может быть он как-то связан со всем этим Давай-ка прихватим его с собой Говорит наш У Алистер А теперь вперед Как-то все он сам делает Ты мне хоть даже что-нибудь поделать-то? Нет Все делают сами, вот что за народ Они а? дадут поиграть нормально Итак, мы познакомились с парнем по имени Киба а у нас, значит, обновлен наш журнал, и мне бы хотелось, конечно, посмотреть, где его можно увидеть. Исследуя мир, вы будете встречать объекты, с которыми можно взаимодействовать. Указатель мыши будет меняться при наведении на такие объекты, а сами они будут подсвечиваться, ну, я уже это понял, желтым цветом таким. Вы можете подсветить сразу все интерактивные объекты рядом с вами при помощи клавиши «Тап». Вот так, друзья, это делается, все легко и просто. Просто на клавишу «Тап» нажимаем. И я вижу, что нас стало двое. Где-то в моей команде уже есть этот человечек. Ну да, наверное. Ну хотя его рядом с собой я не вижу. Хотя нас здесь двое. Да, странновато на самом деле. Так, я так понимаю, надо нам обшарить их. На животе зияет огромная рана. Похоже, падальщики уже заходили на огонек. А тело покрыто глубокими ранами и язвами. Так, так, а тут что у нас за тело? Ну давай посмотрим все тела. Так, так. Судя по позе, он был еще жив после того, как его выбросил течением. А, все эти бедолаги были крепкими парнями. Так, не дышит. А тут кто такой? Ты кто такой? Не похоже, что эти ребята были убиты созданиями из темного леса. Ты запомнишь желтые карго-штаны на всю оставшуюся жизнь. Так, пошли. А где наш э, дружок, которого мы здесь встретили? Так, и да, вот тут вот вверху есть такое небольшое меню, где мы можем посмотреть карту, я так понимаю, да? Это ведь у нас на карту похоже, да? Так, выполнить задание. И падший. Мы встретились прямо посреди леса теней. Он стоял живой среди трупов э, таких же... Э, кого? Ливов. Как он не знает, кто он такой, что ему нужна помощь. Да-да-да, выбраться из леса теней. Давайте дальше продолжаем. Что у нас здесь? Это у нас, значит, а, окошечко нас, нашего персонажа. Тут показано, что у меня много оружия, но на самом деле это обман у меня ни хрена. А хотя, возможно, и есть. Я же не вижу, что у него спрятано в карманах. Может быть, и есть. Так, ну что ж, куда нам дальше идти? Где-то должна быть горячая клави... Ага, на М у нас, кстати, карта. А, как это и положено в играх такого жанра. Так, на и у нас э, инвентарь наш, все правильно. Причем мы можем вот так вот выбирать. Так, экипировка, что-то у нас прям много всего. Фиолетовый цвет обычно э, привычный всего указывает что-то эпическое, но здесь, я так понимаю, самое дряхлое вооружение у нас сейчас находится. Так, и тут все э, какие-то кристаллы. Так, ну да, вот такой вот инвентарь у нас достаточно простой в понимании. Так, смотрим, что еще можно здесь открыть, на какие клавиши. А, ну ладненько. Я думаю, нам надо идти куда-нибудь в эту сторону. А здесь нас ждет еще один монстр, которого мы также сейчас сдуем, как и прошлого. Если он один, да, он один. Ага. То есть в нашей пачке, то есть этот чувачок в кармане у себя таскает с подручного вот этого чувачка. То есть все понятно. Почему они вдвоем-то не ходят? А. Короче, ладно. Это слишком сложно для моего понимания, как это все устроено. Но главное, что он с нами, и это круто. Так, в нижней части экрана находится шкала времени, показывающая, в какой момент и в какой последовательности персонажи в бою будут действовать. Так, сколько у тебя хпшечки? Тоже есть? Блин, я дольше читаю, я бы давно его сдул, сейчас и пошли бы дальше. Каждый персонаж... Эм... В свой ход может совершить одно из трех действий использования навыка, перемещения или ожидания. Так, чтобы персонаж не предпринял, это завершит его ход, после чего ход передает следующему, следующему персонажу по шкале времени. Да, я понял, то есть Киба нас атакует первым, хотя нет, я атакую первым, потом монстр, а потом наш Киба. Да-да-да, то есть вот эта шкала у нас времени оказывается, да-да-да, то есть... Теперь я понял, для чего она нужна. Для этого я думал немножко иначе. Так, ну что ж, надо все-таки читать и, так сказать, знакомиться со всей, со всей механикой, которая здесь есть в данной игре. Я смотрю, во всех боевках здесь в углу горит костер. В прошлый раз также было. И поля битвы у нас примерно одинаковые. Ждать, можно подождать. Так, число рядом с портретом персонажа. Количество единиц времени, через которые персонаж сможет совершить следующие действия. Ага, это единица времени. Три... 5 и 8. Ну что ж, давайте дальше пойдем. Любое действие тратит некоторое количество единиц времени. Обычное, обычно 5, 10, 15 или 20 и определяет момент, когда персонаж сможет совершить следующее действие. Перемещение и ожидание тратят 5 единиц времени. Так, разные навыки тратят разное количество единиц времени. Ну, я так понимаю, вот оно, количество. Вот здесь вот указано вверху. 10 единиц времени и 5, 15 единиц напряжения, я так понимаю. А напряжение у нас, э, скорее всего, вот эта зелененькая полоска. Или, может быть, я ошибаюсь. Ну, ладненько, сейчас посмотрим. Так, дальше что у нас? Конкретное количество можно узнать рядом с навыками или открыв подсказку по этому навыку. Так, это мы уже поняли. Если вы наведете указатель мыши на навык или выберете его, то благодаря этому указателю вы всегда сможете узнать, в какой момент времени ваш персонаж будет ходить в следующий раз. Дальше. Первое действие в бою персонажа. Так, первые действия в бою персонажа могут совершать согласно своему показателю инициативы. Вы можете открыть окно персонажа, нажав по нему или его портрета правой кнопкой мыши. В окне персонажа инициатива обозначается особой пиктограммой и обычно имеет значение от 0 до 20. Числовое значение инициативы ⁇ это и есть тот момент времени, в который персонаж сможет совершать действие первый раз. Кроме того, инициатива определяет очередность действий, если ходы нескольких персонажей заняты один момент времени. Чем меньше числовое значение инициативы, тем раньше персонаж сможет ходить. Так, ну вот такая вот, нас с механиком. Ну что ж, давайте попробуем. Вырубим уже этого назойливого монстра с одного удара. Вот так вот, как это и было и в прошлый раз. Больше болтовни было. Победа! Опять кишки и кристалл темного зефира. Эфира. Победа! Так, да. Ну, правильно, мы думали. Значит, ходим мы уже в двоечка. Так, базовое сохранение, игрушечка сохраняется иногда автоматически, а там уже кто-то посерьезнее у нас, я так понимаю. Так, здесь инвентарь, здесь у нас, не знаю, какие-то лечебные, наверное, будут э, ингредиенты. Здесь у нас, значит, э, диалоговая окошечко последних диалогов, да. И здесь у нас, собственно, находятся настройки э, сохранить. Давайте попробуем, сохраним. Лес теней, э, можно сохранять... Э, даже по нашему желанию. Также игра сохраняется в автоматическом режиме. Ну что ж, идем дальше. Идем дальше. Видите, красные глаза из дупла нас так и преследуют. А тут у нас новый монстр. Обойти его, я смотрю, не удается. И мы вступаем с ним в битву. Да, у нас этот монстр какой-то странный. Я не пойму, сколько у него ХП. Так, ну давайте посмотрим. Первый навык Алистера сейчас недоступен из-за того, что а, Гортеск стоит слишком далеко. Ага, понятно. Так помечены навыки. Так помечены навыки, которые недоступны. Как они помечены? Это вот такой вот серый. серый такой, а, в такой сером обрамлении, как мы видим. Тут у нашего второго персонажа доступно, потому что у него огнестрел. Так, ну что ж, если задержать, задержать указатель мыши на навыки, то в нижней части описания можно узнать, что мешает его использованию. Так, рост напряжения, угу. Нет доступных целей для применяемого персонажа на уровне 10, что-то я не пойму. Ну, в принципе, мы уже поняли, почему и как это работает. Так, у некоторых персонажей, например, у Алистера есть навыки дальнего боя, с помощью которых они атакуют противников на расстоянии. Второй навык Алистера, быстрый выстрел из револьвера. Выбрать его можно, нажав клавишу 2 на клавиатуре. Так, да, у нашего главного персонажа тоже, друзья, есть ствол. Так, давайте закроем и посмотрим. Бабах ему прямо в глаз. Так, гротеск немножечко просел и тоже начал атаку, от которой мы благополучно уклонились. Альстер, среди прочего, защитник и стоя в первом ряду прикрывает от вражеских дистанционных атак всех союзников, стоящих за ним в линию. Клетки под прикрытием защитника обозначены синими изображениями шлемов. Так, ага, ага, вот я когда навожу на персонажа, у нас две клетки, которые за ним, видите, синим подсвечиваются. Так, оно, в принципе, и есть, что нам сейчас здесь пытаются сказать. Когда персонаж прикрыт защитником, его нельзя атаковать навыками дальнего боя. Если защитник будет убит, оглушен или сдвинут, он перестанет давать прикрытие. Ну, все, это механика мне тоже предельно ясна. Итак, итак, итак... Наш персонаж может еще и сходить. Но я ему, наверное, прикажу, чтобы он подождал. Что ж, наш, наш персонаж ждет. И нам открывается второй персонаж, у которого, как я вижу, навыков-то никаких, походу, и нет. Ага, ну что ж, мы туда переместимся. Походим, почувствуем, как это. И наш следующий ход, наверное, все-таки вырубит этого негодяя. Я думаю, да. Бабах, второй раз тебе в глаз, все, пасть раскрыл, отдыхает, молодец. Мы у него взяли зубы и мы взяли также кристаллы темного эфира. Победа, друзья, очередная победа. Ну что ж, а мы продвигаемся дальше в этой интересной игре. Игрушечка на самом деле, я, я вижу, увлекательная такая RPG шечка, Затягивает, заманивает, атмосфера здесь такая не, не, необычная, я бы сказал. Такая темная, мрачная, что у нас там, это там водичка. Так, опять наши эти глаза смотрят за мной. Ах, эти глаза напротив. Что это у нас там? В этот раз кто-то там скрылся оттуда. Так, там мы вроде были. Да, то есть мы оттуда пришли, мы просто обогнули и все. Ну что ж, идем дальше по этому побережью. А где мы вообще по карте, если посмотреть? Где наша иконка, где мы? Я не могу понять. Ну ладно, идем дальше. Идем, друзья, дальше. Там у нас даже лесенка, я вижу, есть, по которой мы, наверное, полезем. Да, я уже вижу, что она у нас выделяется. И смотрим. Нам сюда. А если я сюда пойду? Я же все-таки в РПГ играю. Мне хочется все уголки и закутки прошарить. Вдруг там какая-нибудь плюшечка лежит. Ну, ладненько. Будем следовать инструкции. Куда нас поведут? Берегите стариков и детей. Прячьте их за широкие спины. Это я уже, по-моему, читал. Ну, что ж. Вот тут мы уже вдвоем бегаем на загрузочке. Куда мы идем? В канализацию. Канализация. Конечно, все рпг шки начинаются с канализации. А тут за нами идут страшные монстры. Никакого житья от этих чудовищ. Сейчас я им покажу, на что способны чемпионы Бранна. Я так понимаю, опять у нас битва. Киба, открывай дверь, я немножко задержу их. Давай, давай. Так, что он сделал? Открывай скорее панель. Ну, давай. Открывай, о чем? Типа отдаляет их. Никак они. Тьму их не научатся. Какие диалоги интересные. Готово, сэр? Отлично, молодец. Давай идем дальше. Мы бы их завалили, там же два разных дыхнуть, и они все, и вдвоем же упадут. Надеюсь, это хоть немного задержит их. капец, вы, а! Но вряд ли надолго Надо двигаться дальше Ну, ребятки, я так говорю, уверенно, потому что я играю на легком уровне сложности Я думаю, что чем будет выше уровень сложности Тем будет сложнее Биться с этими монстрами Поэтому они у меня сейчас и отлетают с одного удара Развею, так сказать, некоторое представление Оставь ты Это свое, сэр, просто Алистер, хорошо? Хорошо, Алистер, сэр Блин, девка какая-то Даже на парня не похож С такими волосами, ну ладно Давайте идем дальше так, так. А как туда попасть? По-любому надо будет, наверное, крутить эту ручку, чтобы что-то сделать. Ну ладно, это мы потом посмотрим. Возможно, так оно и будет. Итак, это не к добру было, честное слово. Чудовища прорвались внутрь. Так, ох ты. Ну мы с таким уже встречались. И сзади, и спереди нас напали. Вот это поворот. Вот это поворот. Так, нам нужно прикрыть задницу вот этого малого. А именно переместиться куда-нибудь так веточку А куда? Туда мы не дойдем. Как-то он странно стоит, если честно. Так, так, так. Ага. Чтобы у нас ничего не произошло, мы, наверное, сходим сначала сюда. А где, кстати, указано, сколько ходов на это займет? Так, вот я перешел. И все, я, получается, сходил. Отлично. Так. Я уклоняюсь от удара этого мутанта. Ага, у нас плюют в дальнего и сносит ему несколько хп. Что ж, надо как-то действовать уже. Вот этот дальними атаками своими он может а, много делов вот натворить. Так, мы можем его выстрелить, мы можем убить одного монстра. Давайте убьем монстра лучше. Так, а ближняя атака. Я помню, что мы с одного удара таких вырубаем. Так, а второй у нас вообще хоть что-нибудь умеет делать? Надо им, кстати, отбежать хоть куда-нибудь. Надо было вот сюда на заднюю линию встать. Да-да-да, я что-то сейчас затупил немножечко Потому что нашего сейчас паренька могут сваншотить Вот эта вот черная масса непонятная Так, давайте встанем все-таки вот сюда И, возможно, здесь наш... Нет Здесь он почему-то не под защитой Так, странновато, друзья, происходит у нас все Странновато Ну что ж, давайте все-таки вырубим второго персонажа Или лучше мы выстрелим, скорее всего, да? Потому что мы не достаем Давайте выстрелим вот в этого еще один выстрел, и он труп. Но сейчас за ним атака. За ним атака, да. И если я сейчас вот сюда подбегу, я буду в безопасности. И в меня вроде как не должны попасть, насколько я понимаю, по механике данной игры. Так, снова атака нашего бравого молодца, удальца Алистера. В глаз вот этому, чтобы он больше не выпендривался. Как он широко раскрывает пасть, как капкан какой-то получается. Так, так, так. Да, вот этот парниш у нас вообще ничего не умеет делать. Я смотрю, у него никаких навыков нет. Только пусть стоит, тогда и ждет. Ждем-с. А наш доблестный воин э, наведет здесь правосудие и уничтожит всех врагов. Давай, ты сзади вставай хотя бы, чтобы при под прикрытием всегда был. Так. Так. Уклоняется он, уклоняется. Это вот что за нижняя полоска? Я не знаю. Это, наверное, какая-то защитная, когда она заканчивается, начинает жизни проседать. Ну что ж, давайте уже вмажем ему. Хватит ему здесь... Бушевать. Ну вот и все. Победа. Ну, опять кишки, зубы и все в таком духе. Даже не знаю, чего они так привязались. Наверное, чувствуют темный, темный эфир в моей чемпионской перчатке. Наверное. Не страшно, Алистер. А ты молодец, без сэра обошелся. Не бойся, дружище, с тобой чемпион Бранна убивать теней наша работа. Так, в этом бою Киба находится на позиции, в которой он уязвим. Да, это мы уже видели, думаю. Это для нас не стало особой новостью. Ого, Алистер только что уничтожил эту тень с одного удара. Кажется, раньше такого не случалось. Все дело в сочетании эффектов и статусов. Но вначале нужно поговорить про элементы. Так, любой урон, который наносят навыки, может быть физическим или эфирным. Физический урон может быть уменьшен броней цели. Значение брони просто вычитается из урона. Эфирный урон игнорирует броню, цели и может быть одним из семи типов. Это огонь, воздух, вода, песок, свет, электричество и тьма. Обычно персонажи получают 100% повреждений от всех типов урона, однако могут быть разные модификаторы и определен... к определенным типам слабость, сопротивление, иммунитет, поглощение. Слабость увеличит количество входящего урона на 50%. Сопротивление снижает количество входящего урона на процентов, Иммунитет снижает количество входящего урона на 0. Поглощение превращает входящий урон а, в здоровье. Ну что ж, понятненько. Так, у теней защита от физического урона, по, именно поэтому револьвер Алистера наносит им всего две единицы урона, а не 4, как указано в навыке. Посох носит наносит единиц урона, электричеством. У Теней нет защиты от электричества и накладывает а, особый электрический статус «Искра». Ясно. Искра наносит цели дополнительные 3 единицы урона, когда ее атакуют электричеством. Вы могли видеть, что Алистер обычно наносит 10 единиц и 3 единицы урона. Это как раз из-за Искры. Когда Алистер уклоняется, он блокирует атаку электрическим щитом. Если это была атака ближнего боя, он также накладывает статус Искра на того, кто его атаковал. Теперь уже ранее, а, тень, уже ранее атаковал Алистер и получала статус Искра из-за электрического щита. Ясненько. Своей атакой Алистер снова накладывает на тень статус искра и вместе они дают новый статус разряд. Разряд наносит цели, дополнительно 6 сенец урона, когда ее атакуют электричеством. В итоге Алистер нанесет 10,6 сенец урона. У тени, правда, нет такого количества жизни. Ну что ж... Это, так сказать, краткие базовые знания, которые нам пригодятся в дальнейшем путешествии, друзья. Все для вас первый раз. Ну что ж, э, да, вот такие ящики тоже надо обшаривать. Мы тут получаем какой-то металлический клам, естественно, он нам пригодится. И, наверное, я сделаю сохранение, чтобы наши данные не пропали э, зря. Так, ну что ж, давайте идем дальше, смотрим, что же нас там ждет впереди. Ох ты! Информация. Вы можете встречать противников, с которыми не обязательно сражаться. Чтобы продвинуться дальше по сюжету, вы можете их просто обойти. Однако, эти противники могут оставить после себя ценные ингредиенты, необходимые для создания предметов и снадобий, или охранять сокровища. Ну, я так и понял. Скорее всего, это тот за самый закуток, про который я раньше и думал. Давайте же нападем на эту тварь. Итак, у нас тут... Ага. Странненько. У нас ничего не восстановилось. Бойня будет серьезная. Так, ну что ж, вот этот тип... Для нас сейчас пока самые опасные. Хотя вот эти типы, они тоже наносят какой-то дамаг Я, наверное, сразу же вынесу одного из них Потому что два удара Это для меня критично Так, не тот я выбрал способ атаки Ну что ж, не зря я сохранился Так, так, так Атакуют твари Наш персонаж уклоняется благополучно Что ж, смотрим, что дальше Этот удар наносит в меня И теперь я уже проседаю по хп ХП-шечкам. Да, надо было сразу же э, нанести урон ближний, что-то я в прошлый раз затупил, и вынести уже, сейчас бы я вынес второго. Наш вот этот задний, задноприводной, к сожалению, ничего не может делать, поэтому он просто пропускает ход, а мы терпим, терпим и еще раз терпим. Опять задноприводный пропускает ход, нашему персонажу приходится терпеть очень много входящих атак. Ну что ж, он, думаю, справится, ведь уровень сложности у нас легкий А потому нам будет проще пережить все атаки со стороны противника Так, ну что ж, какую-то кнопочку бы узна узна узнать, которую можно жмякать, чтобы пропустить ход Ладненько, будем покажать сюда Так, ну что ж, опять плевок, опять у меня уклонение благополучно Я же могу к нему подойти? Нет, не могу Остается только стрелять из пистолетика Бабах ему прям в глаз Тоже было так, наш персонаж ждет. Так, раунд 3. Еще разочек бабахнем давай. И пора уже заканчивать с этой шайкой без теней. Ну что ж, мы сделали свое дело. Получили ингредиенты, получили кишки. И радостные идем дальше. Так, смотрим здесь. Здесь у нас ящички. Здесь надо обшарить. Обшарить точно Лист металла и металлических лам. Это все полезно. Это все нам пригодится, друзья. Ну что ж, на этой торжественной ночи я на сегодня тогда заканчиваю, пока прохождение, друзья. В принципе, игрушечка по 10 шкале заслуживает достойные 6 баллов, так как она, в принципе, мне понравилась. Достаточно, ну, интересно все так сделано. Очень интересно, я так понимаю, у нее лор, раз так много разработчики потратили на написание текста времени, да, как вы сами видите. Есть своя история, есть свой интересный сюжет, и я думаю... Судя по той механике, которая здесь реализована Интересно будет в нее Вам, дорогие друзья, играть Ну что ж, жду ваших комментариев по, по данной игре, как вообще она понравилась вам Или нет, какие особые моменты Ребят, вы из нее подчеркнули, посмотрев Данное видео, конечно же, пишите в комментариях Я обязательно посмотрю Обязательно отвечу Еще такой момент, буду я делать Прохождение по данной игре, зависит прямиком И полностью только от вашей Ребятки активности, как вы будете Часто смотреть